Тихо! Чего? Да, четко по центру, я засейвился, я... всем привет! С вами, как всегда, Зерга Егор и это в GTA Online. Ты вообще у меня куда-то пропал. Ну Но это нормально, потому что это Discord. Бля, но ну, нет. Нормально. Значит, я сам пропал, так и было ну, Возвращаемся. Возвращаемся. Ты возвращаешься. А, так, ты вот так. Да. А ты все, да, за клик Да, я обдумал там это Ну, я тоже поначалу проблемой. думал, но потом я увидел чекпоинт и все и прозрел. Ой, тут со прям совсем вот сюда надо. какая-то. какая-то. О, там этажики. Сейчас по-любому сгоришь, Серега. О, да. А, а они еще и тоненькие, да? Я еще и на контейнере, короче, застряла. Отлично. Сейчас нормально посмотрю, что там за этажики. Я уже разучился играть немножко. Да. На. Топи. На каком эффекте полный разгон, и так нормальный. Че? Короче, говорит, заселился но Вижу, что нет. Еще рванул Давай. тут около меня, да? Смотри, ты а, Ах ты ж, ага, я понял. <смех> Ворочает, там. Блин, это ж страшное дело. Что стой, стой. Так, я пока засейвился, короче. Но засейвился? я это ненадолго. А там тихо, ну, ну, не тихо, тихо, тихо. Сейчас, подожди. Э -э -э! Отъедь назад ты, господи, ты шо? Ты где, на втором стоишь? Да, я на белом. Тут вначале у меня пол тачки отвисло. Ну, короче, я падаю. Правее держись. Правее, ты левее, ты уже определись. На белом правее. Там очень нормально так правее нельзя. Сейчас, только развернусь немножко. И вот опять жопа, да? Я же свалюсь тут нахер. Ой, я в эту сторону перевернусь. Идеально. Да нет, да ты... Вот что за нахер? Мне вообще не прёс переворотами с этими ссанами. Блэ. Это говна какого-то, блин. Какого, Ой, какая... засевился, подожди. Не ехай только. Кол -кол -кол. Я смог на белый. Блин, она на белый вправо, да? Да. <с... <с...> не Ты челе взял, что ли? Нет. <с>... Я просто вряво проехал. <с>... Ой, говно, мы уйдем отсюда, я отвечаю. Чего ты перефлипнулся на черном? Нет, еще тебя вот выворачиваю на белом. Вот к это выпрямляюсь вправо причем там сильно надо еще так вправо так я на черном пока что еще сижу ну, что я еду? На белый. давай так на черном да стой ты господи еще скользкая такая так на черном я заселился там а ты дальше не был нет я с черным упадал так а вчера дальше нужно на синенький там, там... а синенький вроде пошире был. там или там типа еще один флип на да? ой да, этаж да. а там прямо да, да. А Я не знаю вот это. Да, Б. <связывая> не люблю быть первопроходцем. Да, там прямо просто. Там широкий такой, синий ну, фиолетовый. Я, я Ой. Видел, что он а дальше? <связывая> <связывая> Б. Дальше я не знаю. Я не и виду. по какому ехать и куда ехать. А там уже, по-моему, широкая эта такая дорога. Сейчас, Ща... да. А чё? Стой. Да камера. Короче, едь по фиолетовому там. Так, короче, по фиолетовому. И немножко левее еще взяться можно будет. Левее немножко, да? да? Сейчас посмотрим. Блин, не немножко, там до хера надо левее взяться. <с>... Пол, я... Да! Тихо! Т... Чего? На черный можно, на черный можно, на черный... Не, туда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. <пяу> так, окей. Okay. Следующие две. Да ты заколебал на Да чё, мне это случайно получается. Чисто на рандоме. Мне бы и тут вот после этого говна засеевиться было бы вообще прелестно. Прям прелестно, прелестно. Блин, по-моему опять... А не, нормально, все. Так, я на платформе, Чисто, окей. Четверто. И я взял чек. Кстати, если с фиолетовой съехать прям вообще влево, можно прям в чек прилететь. Ну, типа сверху. Ой, ладно тебя ждать или ты так мучаешься в одиночестве а тут лабиринтик а тут лабиринтик лаби чего чего а тут чего c за гадость такая а так возьмется чек не Нельзя, не возьмет. А, блин, ты. А, чё ты корешь? Это раз, а два, я тупой косоглазик. <связывающий> С лабиринтом я тебя сначала обманул, а вот теперь лабиринт. Mm -hmm. Здорово! Ч то какой-то лабиринт простенький оказался? Ну, такое. А вот дальше что-то такое тоже. Короче, зигзагом в этих в вагончиках ползаешь по не особо-то жирной платформе. Это вообще проблема. Века. Нормально, нормально. Ты засеялся? Тихо. Я думал ты Что ты смог. Ты ну, на начало не можешь засеять? Да. Ну, блин, я даже хз что тебе сказать по этому поводу. Ты по конец притормаживаешь? Притормаживаю, отваливаюсь. Не дотормаживаю. Ну, по Нажимаю нормально. Будем с нее. М. И говорит, я два раза не могу, наверное, так а очень я проехал кое-то говно дальше здесь видимо не принципиально куда угу. две дороги два пути а может и принципиально Воу, вот это бустнуло. а еще и криво да а еще и да и вообще в море ух я типа немножко прошел ну придется вырезать этот момент ой так, а куда? С какой? Ага, вижу. Так, вот этот, короче, здесь, я так понимаю, желательно жопой это сделать. Наверное. Потому что пропалил контору. Вперед, главное не откатываться. твою А что говоришь мать. по фиолетовому сильно? Ну тут. тут. А чё ты? Слышь? По фиолетовому. Да, сильно, и влево там можешь тоже сильно. Максимально? Ну нет, там притормози, типа можно фиолетовым сверху. Но вообще тогда максимально влево попробуй. Но желательно это делать сверху. Короче, главное не, вы, не перелететь. Ну, в смысле, там, я не знаю, короче, да писать Короче, влево. Тянись а влево. Чего? Там, Че? там большая а, платформа нужно. такая, жирная. А я врезался, я, я наверх залетел. Чего? Где ты Ходи там? Где чек-то? Там сбоку сбоку он снизу показывается ты как вообще наверх залетел как ты это сделал это раз сказал максимально вверх я сказал максимально влево но не наверх а там там там по моему можно где-то спрыгнуть вниз не знаю я пока не вижу, там там не спрыгну там слышь там сбоку как на Описать. Mm -hmm. Там, короче, есть дорожка маленькая. Yeah? даже типа эти. Тоненькая, Типа тоненькая, короче. Да ладно, я тебе взял, чекпоинт, А, ну ладно. А как? Куда тут следующий, я не могу понять. Вот, я тебе говорю, там тоненькая есть. Там не в трубах. Короче, если ты отриспавнишься и трубы перед тобой, просто справа обижаешь трубы, и там будет дорожка. Блин, только не перелетай, а. Так, хорош. Нехорош. А я чекпоинт не вижу, где он. Хочешь прикол скажу. Че? Ты где-то провофлился? Я не вижу где-то. А, ты здесь? А ты где-то не взял чек? Я вот на той платформе не взял чек. Я проехал Я же тебе сказал, там, когда увидишь контейнеры за стеночкой, чек. Ну, проедь обратно. Так. А я пока буду выбирать, по какой херне ехать. Там выходна, тут три штучки. Так, что я вижу? Ага! Все палится. Немножко кривовато здесь сделано, можно все пропалить. Окей. Тогда съедем сюда. Не, ну козел поставив так тут, чекпоинт. Ну вот, да. Не, ну, блин, можно же было догадаться, хотя бы надо на карту смотреть иногда. Не, он вот или... здесь вот козел на самом деле. Если ехать четко по центру, по-моему. Там надо засеиваться, короче, на тоненько и на вагончике. Да, четко по центру. Я заселился Я кубарем блин, ну почти завалился. Это было забавно. Короче, блин, все, мне надоело там сеиваться и буду их хачить. Ха -ха. Ха -ха. Ну тоже это тупо, блин. Это невозможно. Это невозможно возможно все нет а вот лай лайфхаки да вот это да вот это я понимаю вот это прохождение пушка просто пушка взял чек изи а тут куда так я засел а, камера естественно как всегда пушечная и у меня машина что-то как-то сама подкручивается так стой и вот интересно, здесь есть бустеры? Да, блин. Хотя да, нет, блин. Он, по идее. ведь да. так. Взял чек раз. Следующий там, туда как нам пробраться? Либо по этой, либо вот под той. Нет, не по той. Один а чек поинт, ёбь, Вон, тут где я стою. Где? А, да, да. Там, в на тоненькой этой засеивиться и проехать просто один уголок. Тык. Нет. Нет. Я надеюсь, она без всяких троллингов. Блин, отвлекся. Ля -ля -ля -ля -ля что там? Можно засевиться на этой херне. Да какой я этот угол ни разу еще не проехал. А, желтенький, а торчашку. Ну. Так, вот по этой, по-моему. Ну да, по этой. Сюда. Вот такие перепады еще сочные Так, все, чек взят, еще один. Че так разогнал-то. Так это взял Да, да. Я до следующего пытаюсь, блин, доползти. Там просто, блин, типа съехать с этой рампы на платформу, она, блин, там под 90 градусов. Это типа ударяешься мордой и тебя перекручивает в почину. Вот так вот все получилось. <связать> а тут что. Ещё... Стой, ты, Стой! А тут куда тут просто перепрыгнуть? О, да. Ага, кому а -а -а -а, ну, конечно. <связать> вот так вот, наверное так о перелет немножко но ну, взял чек нормас изи бризи тут куды то надо... на платформу или в трубу да куда куда а туда на будет. платформу короче из красной трубы в синюю наверное, нырнуть или что нибудь типа того ладно пойду там посижу мне там позвонили да? надо отойти так. синяя Ты с какого края вылетал? Через да, верх, он. короче, да? Да. Блин. Она насколько Что в он не ни, ни, ни впритык. Не, я еще это целюсь, целюсь. Я целюсь. Блин, надо было сильнее завернуть. Так, я опять тут внизу. Так, я заселился. Вот здесь вот дырки аккуратно еще да было. я видел еще а, снаружи когда был да блин как-то жестко вообще но зачесался да. Да. так я знаю что <свистит> вот в самом начале <свистит> дырень так так вижу еще одну дырень выше еще и ветречело а Серега я Че? так ветрикан проехал я опять заново еду. За Тебе, наверное, здорово. Воу, так, я в конце трубы. Твою мать, а? Ты, ты, ты типа до конца доехал, да? я понял. ха ха я там не смог сначала первый раз за. Второй раз толпы лет рано вылевы. Не, утоешь. Ты промазал. Я хочу сейчас сначала понять, как это сделать. Ты по крутишься, хочешься там запрыгиваешь туда? Да ну, серьезно. Не, ну это так-то более менее я думал, я вообще там первый раз стоял, так нормально. Я думал, он мне зацепит. Аааа! А я нифига я... не это, нет, нет. Я в был всего один разный. <свист> Автор чмо тупое, ты знаешь об этом? Давай, ты ты ты -ты, ты Я почти заехал на эту штуку. Но Семьи ноги, мне страшно. Под, под, под, <свист> терпи, братан, терпи. Терпи. Я записываю. <свист> Окей, ты... <свист> У меня только ты... один дружеский пинок тут. Ты главное, Только... подожди, Типа ты... дальше. А ты где? Где там, я тебя не вижу. Я тебя тоже не вижу. Ты где? Ну вот, будешь, если что, прыгать, увидишь меня. Я типа сам верху, я тебя не вижу. А я тебя вижу, как ты крутишься. Барин. Ну можешь так что пробовать это туда залезь. Блин. Сейчас... Страшно. Так вот. Ой! Не туда! Не туда! А можно я здесь засейвлюсь, пожалуйста? Хоть чуть-чуть. Нет, спасибо. Александр, переднеприводная? Ой, полноприводная. Да-да-да, она полноприводная. О, вот это сейф! Вот это сейф! И вот это сейф! Короче, в течение 15 минут мы пытались засовиться на той самой платформе после трубы. Но в итоге что? Да, мы с Егорой Косоглазые мудаки. И в процессе я все-таки нашел, где находится этот, блин, тупой чек. Егора! Возвращайся, я нашел его. Внизу, да? Да, Там еще одна труба, которую мы насквозь проезжали по этим штучкам ты все делал зря ты все делал зря а? его, слышь? тут внизу Лови меня ловишь нет я чек беру я взял чек ты какого хуй не по... а, вот, те... левом, блин, а вот теперь нам нужно туда я трал на это все Автор просто конченый говно. Просто говно. Я это делал зря. Ну да. Так, чек... Вот как раз тут второй раз. Чекпоинтий. Я взял чек, все как бы изи. Просто врезался в это говно, которое там торчит, и все. <laughs> и он взялся. Пушка! Столько мучений, там, столь... столько нервов. А все зря. Шафтер. чему да вообще капец а, ну, ну, тоже а вот почему вот как мы не заметили а что я здесь. вот хрен знаю я все-таки решил прожать r просто внизу я тоже посмотрел когда я э, по верху ехал где он находится посмотрел я типа был в этих в красном полукольце нажимаю r он меня вообще в другую сторону от этого я сначала не замечал а потом заметил. <связь> Капец, блин, реально. Так, я про пробомбил, конечно. Тут, Нормально. Арма! Считай, что ты у... уделал автора. Давай-то Топии Take хорош Здесь просто можно вылететь Ну там вот в эту херню которая торчит вылетаешь Мне, Я и так засовел Ну Это и опять россии вот. Ну и норм Егора, Егора, сейф <laughs> так, все, я взял чек Короче наши любимые штукенцы Типа Проезжать по краешку. <laughs> что за говно? Че за штукенции? Да эти типа по, а -а -а, по боку а это. Много что ли? Ну да, пара штучек так есть. Да это че? Это че она такая, скользкая-то? Еще и под стрелкой надо проехать, не зацепиться. Так. пять штук. А, ну и тут чек и финиш, короче. Такой элементик мне, кстати, блин, реально прикалывает. Забавный. Опа. Так, тут кудой? О, сюдой вместе, вместе машем, машем головой. головой. Так, я надеюсь, тут он засейвится сам. Типа, блин... Не пери это, не перед того. Не перед этого. На всех случаях сюда так подвылечу. И тут, короче, еще по пара таких же элементиков. Один. Байлин. Еще бы засейвиться, и потом там уже в чек. Блин, он, он максимально ушли панский в конце. Типа, блин, он просто под наклоном, типа ты кр крышей вниз шарашишь. Так, так, так, тэрэк, тэрэк, тэрэк. Вот я точно так же, как и ты сейчас сказал. Тут не разгоняйся, тихонечко я. Ну я понял, там типа перевалиться и все. Тихо. Опа. Тэрэк. Чё? видел, как я там? Давай! Топи! Нормально хоть полетелся? Выпрямился? Тормозить нужно было. О, я тебя понял. Чисто, короче, на тормозах еду и все. Это не помогает, братан. Я на тормозах еду, я перелетаю. Надо жопой, да, до конца и в самом низу типа это. Развернемся и с последнего там может будь такая Сейчас пробуем. Вжух. Ой, что-то как-то дохера. Я на верхнюю платформу, короче, засеялся. Главное, да. финиш не взялся. Хорош. Хорош. Все, я, я сверху тушу тут. Сейчас попробую, можно на из этих прыгнуть. Главное, чтобы в них еще пустаков не было. Чего не веришь мне, что ли? Он не так херачит. Я упал, короче. Куда ты упал? Оттуда я упал. Так. Только не между полосок. Вот, Отлично. Идеально. Finish. Опять зв звуковые было. эффекты. <laughs> Под конец. <Но. laughs> Лайк, ребята. Мы сделали, да, хорошо. мы это сделали. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики, комменты пишите, если что хотите интересного увидеть. Вот. Всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока.